В мировом православии наметился конфликт церквей. Константинопольский патриархат, базирующийся в Турции и Греции, в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине, назначил своих экзархов, то есть посланников. Константинопольский патриарх, он же достаточно видная фигура в православном мире. Он объединяет достаточно большое количество поместных церквей. Это и дарование автокефалии, это и вопросы пересмотрах этих анафим наложенных церквями. Они были направлены в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата. В начале сентября произошел синаксис, на котором, собственно, были утверждены экзархи для консультации с неканоническими православными церквями, так называемыми раскольниками, о предоставлении кифали и дальнейшем объединении вот этих церквей. Синаксис — это собрание представителей церкви. Автокефалия в данном случае — получение независимости Украинской Православной Церкви от русской. Толчок, который катализировал все эти процессы, это будет социально-политический кризис на Украине 2014 года. И, соответственно, с этого момента начинаются попытки отобрать имущество Украинской Православной Церкви. И, собственно, разрабатываются проекты, как отделить... Церковь от дружественных и честных культурных и религиозных связей с Российской Федерацией. Русская Православная Церковь ответила на это действие. Это высказалось уже непосредственным заявлением о том, что она прерывает поминания Константинопольского Патриарха на литургиях, запрещает своим клирикам участвовать в мероприятиях, совместных мероприятиях, где главенствуют клирики Константинопольского Патриарха, и засветила общение с этими двумя экзархами, которые, которые сейчас действуют на Украине. Конфликт может вызвать последствия и в православном мире, и на Украине. Глобальный конфликт может привести к расколу православной церкви. Подобная практика приведет еще к большему разделению населения и, соответственно, произойдет к столкновению, потому что будут попытки захватить эти храмы, а ведущие будут максимально пытаться их защитить. Артем Тупичкин,